Тик-так на часах Ровно полночь, время приступать Стих, страх, открой глаза Мир теней отворил ворота Кто здесь скрывается во тьме? Оплетают разом паутиной, огненной По пятам чуешь? Гуляет смерть гали в пасть, веет холодом мир Иной ты я люблю твои эмоции, не уйдешь Я искусный, словно Моцарт Ремесло мое окутано пеленой алой Эликсир в жизни дарит навыки небывалы Облачен в черный, словно ночь плач На лице волчья скал, можешь звать меня палач Уже четверть суток я ищу тебя По всем закалкам, без попутал места злодеяния Наконец увенчались поиски успехом Жадно вдыхаю дым, угадай, кто приехал Чтобы забрать твою душу в самое домой пекло Злополучный вечер, я не спорю города окутал мрак, сыграем страшную историю Профессор, мне просто интересно Понять, что ты из себя Строишь, играешь в природу Возомнив себя богом Жалкий циник, даже у тебя из порог, Итак, Твое имя в моем списке Черным по белому рядом с веселицей Тик так на часах Ровно полночь Время приступать, стих Открой глаза, мир теней, отворил ворота Тик-так, на часах, ровно полночь, время приступать Стих, страх, открой глаза, мир теней, отворил ворота И так, вроде все на месте, чудак даже не заметил Как я проник его, крепость, глупец Жадность тебя погубила, скупился на охрану, теперь кусай губы Словно тень, хожу по следам Выбираю комбинацию из четырех дам Змеиный яд, очень прелестная смесь Пью по чайным на завтрак, только не смейся, Ой, что-то я задумался, пора искать барашка Иду вперед, стучу в дверь ударами и страшными Кто там удивленно молвил голос? Обижаешь, не ждал? Встречай же гостя Скрипнула дверь, открывая ссору Существо, похожее на зора, но... Шляпки Это шутка с ухмойкой дерзкой Профессор излагал словами Резко невозмутимо Да как ты смеешь, я палач Пришел, чтобы душу твою уволочь Слушай, сделал ли ты уроки Юный герой? Yeah. Твой власть и конец Я преисподний король Тик-так на часах Ровно полночь, время приступать Стих, страх, открой глаза Мир ней отворил ворота Тик-так на часах на полночь время приступать Стих, страх, открой глаза Мир с теней отворил ворота